Ремонту нужно отнестись серьезно, ведь его качество зависит пространство, в котором вы в дальнейшем будете жить. Для этого нужно приложить как можно больше стороне к тому, чтобы находиться в помещении было приятно. Вы купили квартиру, дом или дачу и с авантюризмом взялись за обустройство? Или, может быть, вам надоел ваш ремонт в квартире, и вы основательно вцепились в идею нового интерьера? Как бы там ни было, решение принято. От ремонта никак не отвертеться. И теперь перед вами стоит вопрос: а что делать дальше? Сегодня мы поговорим о том, как начать ремонт так, чтобы голова болела не только у ваших соседей, но и у вас самих. Итак, правило первое. Не стоит задумываться, о какой тип ремонта вы будете делать. Ну, казалось бы, ремонт и ремонт. В любом случае, грязь, шум и недовольные визиты соседей. Не стоит забивать себе голову, будет ли ваш ремонт капитальный или косметический. Ведь в случае чего всегда можно запустить все до такой степени, что любой ремонт превратится в капитальный. Как показывает практика, очень часто в процессе косметического ремонта незапланированно приходится расширять или наоборот сужать дверные проемы, продлевать или переваривать трубы, или менять проводку. И вот косметический ремонт оброс элементами черновой отделки. Поэтому, если не обратить на это внимание сразу, можно потом столкнуться с множеством неприятных осложнений и увеличению затрат. Следующим пунктом, который может принести массу неприятностей, это планировка и расчет бюджета. Нарисовать план планировки сразу? Зачем вам это, если можно прикинуть, что тут будет шкаф, а в том углу стол? В принципе, нормально, все понятно, там дальше по ходу дела разберемся. Потом, правда, также придется придумывать, что делать с узкими проходами, не полностью открывающимися дверцами шкафов и отсутствием зонирования. Без планирования вас ждут дополнительные расходы на материалы, дыры в бюджете. Вы легко можете случайно потратить большую часть бюджета на понравившийся вам унитаз, забыв о переносе розетки. И тогда вас ждут бесконечные поездки в Люра Мерлен за дополнительными ведрами грунтовки. Если подобные осложнения вас не пугают, тогда вам точно не нужен четко спланированный план будущего интерьера и прописанный бюджет. К сожалению, в ремонте, как в бизнесе, нужно составлять бизнес-планы, графики и четко ставить предел денежных сумм, которые вы можете потратить. Ведь иначе есть риск вообще никогда не закончить обновление интерьера. Если вы думаете, что сможете справиться с ремонтом самостоятельно без помощи профессиональных рабочих, сделайте это. Такой подход обеспечит вас нескучной работой на много часов. Плюс вы получите неоценимые знания и опыт в этой области. Заняться покраской стен – идея вполне интересная, однако стоит задуматься, нужно ли вам самим устанавливать корпусную мебель, если до этого вы ничего подобного не делали. Какие еще действия могут замедлить процесс обновления жилища? Например, зацикленность на эстетике, не принимая во внимание характеристики и особенности материалов. Это, кстати, самая популярная проблема среди женщин – то случай, когда очень хочется венецианскую фактурную штукатурку и точка. А если у нее более бюджетные аналоги, можно даже не гуглить. Также дамы любят сосредоточиться только на идеальном цвете штор. А об инженерных коммуникациях, замене стеклопакетов и в целом черновой отделки предпочитают забыть. Ну а что, через год можно просто сделать новый ремонт. Отсюда вытекает еще одно правило идеального проблемного ремонта. Тщательное изучение характеристик стройматериалов, отделочных средств и подбор рабочих. Ну, это для зануд. Зачем долго нужно разбираться в качестве ламината, если можно просто купить первый попавшийся? Такой подход обеспечит лишнюю трату денег, хотя можно было значительно сэкономить на многих стройматериалах и не нанести при этом никакого ущерба эстетике. Более того, бюджетные аналоги часто не только не уступают, а бывают даже лучше по качеству. Ярким примером будет пресловутый ламинат, от разнообразия которого глаза разбегаются. Но при выборе обязательно нужно учитывать такие характеристики, как качество замков и устойчивость к температурам, если в доме теплые полы. Другой, не менее забавный фактор, который влияет на итоговый результат вашего ремонта – это типичный мужской взгляд на этот процесс. Если женщины зацикливаются на эстетике, то мужчины отталкиваются от практичности или от того, с чем он уже имел дело. Например, мужчина четко знает, что самым распространенным способом отделки стен являются обои. Соответственно, мужчина едет в строительный магазин и идет прямо в отдел с обоями, даже не рассматривая такие варианты, как краска для стен, разные варианты и художественной росписи, плитка, фактурная штукатурка, панели или декоративный камень. Для него это только создаст лишние муки выбора, даже если какой-то другой вид отделки мог сделать интерьер интереснее. Следующий пункт, обеспечивающий вам проблемный ремонт – это отсутствие контроля над рабочими, которых вы нанимаете. Если вы доверяете ремонт профессионалам, это не значит, что вам не нужно отслеживать течение работ, если вы, конечно, не являетесь редким любителем поскандалить. И дело не в том, что без вашего контроля они сами не разберутся, но в ходе ремонтных работ могут возникнуть недопонимания или ошибки, а с ними лучше разобраться в процессе, а не во время сдачи вашего объекта. Это сможет сэкономить вам время, деньги и нервы. Последним в списке способов сделать ваш ремонт проблемным будет чрезмерная экономия. Примером может служить ситуация, вы приобрели отличную паркетную доску, но решили прикупить самую дешевую подложку, хотя ее качество влияет на прочность и долговечность покрытия. А ведь пол своего рода фон вашего интерьера и изъяны на нем сильно бросаются в глаза, а исправить такой недостаток будет весьма проблемно. Другой вариант чрезмерной экономии – такая статья расходов, как «экономия на дизайне». Если у вас есть вкус и опыт ремонта, отсутствие профессионального дизайн-проекта не станет для вас очередной головной болью. Ведь вы сами знаете, как распределить цвет, зонировать комнату и зрительно увеличить пространство. А вот если для вас это темный лес и осознание того, что для замены старой люстры на точечные светильники вам придется изменить электрическую проводку, пришло к вам только сейчас, вы можете испытать судьбу и попробовать постфактум решать лишние проблемы что потом рассказать друзьям и нет дизайнер это далеко не обязательная часть ремонта можно прекрасно справиться и без него и сделать красивый стильный и свежий интерьер но усилий придется приложить намного больше а его услуги снимают с вас часть забот теперь вы знаете что нужно делать если вам жизненно необходим проблемный ремонт Соблюдаете правила, вы можете организовать себе целую пачку проблем и самостоятельно ее решать. Но если одно только слово "ремонт" внушает ужас и страх, всегда необходимо помнить о том, что вдумчивый и планомерный подход самый действенный способ пережить обновление интерьера с минимальными потерями. Просто задумайтесь о том, что в вашем ремонте вы можете сделать самостоятельно. Решение каких вопросов нужно зависнуть на форумах в интернете, а когда лучше доверить все дело профессионалу? Всегда трезво оценивайте свои возможности, составляйте план и ведите учет расходов. Да, это нудно, но это может сэкономить вам очень много денег. И помните, ничего не бывает идеально. Не стоит бояться трудностей. Мелкие проблемы вылезают в процессе любой работы. И ремонт не исключение.